Всем привет, с вами снова я Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем на Deutschland». И как бы не было грустно это признавать, сегодня последний выпуск этого проекта. Да, я писал там в Твиттере, что это на самом деле Привет, последний выпуск, что я там что-то перепутал, потом я снова изменил мнение, в общем... Это окончательные решения. Это последний выпуск Едем на Дойшленд. И досмотрите это видео до конца, потому что там у меня будет важное сообщение для вас. Ну а пока не будем медлить, наконец-таки начнем этот выпуск. Сегодня речь пойдет о 28 сентября. Это было последнее воскресенье, проведенное в Германии. И как обычно это был день в семье, то есть день, когда мы могли делать... Ну, можно сказать, что все, что могли. В это воскресенье попросил свою семью сводить меня снова в Вольсбург. Почему? Ну, потому что кроме Аутоштата есть там еще одна достопримечательность. Достопримечательность, которая понравится всем гикам, технарям и даже гуманитариям, соцэкономам. В общем, абсолютно всем, но технарям особенно. Это физический, научный исследовательский центр и... Музей под названием Фэна, который расположен в Вольсбурге, буквально напротив этого же аутоштата. Само здание, площадью в 9 тысяч квадратных метров и сделанное в стиле деконструктивизма, было спроектировано иранско-британской архитектором Захой Хадид. Если что, она также спроектировал торговый центр Dominion Tower на Шарико-Подшипниковской улице в Москве. Под музеем есть подземная парковка на 500 с лишним автомобилей, где мы оставили машину, после чего пошли в сам музей. Музей делится на шесть отделов. Жить, видеть, чувствовать, математика, динамика и энергия. И в любом отделе каждый мог найти что-то, что ему по душе. Я старался делать больше видео, нежели фотографий, однако у меня это не совсем получилось, потому что камера с дохлым аккумулятором меня подвела. И поэтому видео получилось не очень много, но я вас уверяю, на этих видео запечатлены самые интересные, самые крутые экспонаты, которые мне удалось увидеть в тот день. Давайте же я вам покажу их. На входе прямо над ящиками для вещей висит вот эта конструкция. Три круглых металлических рельсы, по которым катаются шарики. Без какой-либо подпитки, без каких-либо аккумуляторов, скрытых подшипников или еще чего-то. Неужели ученым удалось изобрести вечный двигатель? Непонятно. Большую часть музея занимает секция ⁇ Видеть ⁇ и большую роль в ней играют зеркала. Например, вот эта зеркальная комната может размножить человека, точно так же, как и эта зеркальная композиция с огромной звездой внутри, которая на самом деле не звезда, а скорее всего просто кусок пластика, такая вот оптическая иллюзия. Также имеется бесконечный колодец и бесконечный туннель, сделанный всего лишь из двух зеркал. Но ну, а вот эта вещь, вот этот вот параллакс блюдца может просто вызвать взрыв мозга. В музее имеется огромное количество экспонатов, демонстрирующих базовые законы физики. Некоторые из них мы изучали даже в школе. Вот это вот, например, картезианский водолаз. Известный опыт, где изменение давления заставляет маленькую фигурку перемещаться вверх или вниз. А вот это вот большая версия картезианского водолаза с ножной тягой. На одном экспонате с помощью веревки можно поднять самого себя в воздух. И благодаря системе блоков это сделать легко даже одной рукой. А вот на этом аппарате наглядно показывается невесомость во время падения, а также объясняется смысл невесомости. Еще один опыт показывает, как равномерно распределяется давление нескольких предметов по площади и заодно раскрывает секрет йогов. На этом столе, сделанном полностью из уголок, можно спокойно полежать и это ни чуточки не больно и даже приятно. В секции динамики можно поиграться с воздухом и объектами, например, заставить некоторые вещи левитировать или летать шарики по всей комнате, или еще что-нибудь. Еще можно наблюдать за колебаниями струн, что достаточно прикольно. Колебания также можно испытать на себе. Вибрация сейчас 16 Гц, и это просто ужас. Чуть-чуть увеличим. Чем чаще, чем выше частота вибрации, тем меньше нагруза приходится на тело. При вибрации в 100 и больше тело не чувствует вибрации. Смотрите, 186. Но совсем ничего нету. Однако, если я поставлю на 16 обратно, это даже чувствуется как-то странно. Ну или же на плошке с песком. В одной из секций можно найти по-настоящему крутую залипаловку наподобие тех гифок из ВКонтакте. Это вот это вот бесконечное движение нескольких шариков, каждый из которых имеет место в этой огромной системе. Было бы круто поставить это у себя перед диваном, смотреть и релаксировать. Еще можно позалипать на движении разноцветного песка в больших шарах, колбах, блюдцах. И прочее. В общем, завораживает. Есть еще и электронные экспонаты. Вот, например, генератор разрядов. А также шар Тесла. Она же плазменная лампа. Достаточно прикольная вещь, которая оказывается достаточно опасная. Советую почитать вам на Википедии. Под конец можно посмотреть на очень крутую магнитную жидкость. Природную параболу, которая создается с помощью воды между двумя стеклами. Очень красивый узор, создаваемые водой между двумя стеклами. Также можно постараться найти одну крохотную черную бусинок в миллионе крохотных желтых бусинок. Кажется, что это легко. Ну, это не было легко. Но я все-таки ее нашел. После этого моя камера успешно разрядилась. Дэм! Я постарался показать вам наиболее интересные вещи и серьезно сожалею о том, что выпуск получился коротким и не слишком наполненным. Так или иначе, музей нужно обязательно посетить самому, неважно технарь ты или гуманитарий, в музее понравится абсолютно всем. Но на этом на сегодня все. Да и вообще все. На самом деле я подразумевал, что я выпущу «Едем на в первые 9-10 недель после моего приезда из Брауншвейга, возможно даже быстрее, но... Меня загубила моя лень, подготовка к экзаменам, постоянная школа, постоянные занятия какими-то другими вещами и моя постоянная лень. А нет, я это уже говорил. И именно поэтому выпуски растянулись почти на два года. Ведь серьезно, первый выпуск вышел в 2014 году. Сейчас уже 2016. И на самом деле грустно заканчивать программу, потому что это было действительно наиболее качественно сделанное шоу на моем канале. Но, но... Это не значит, что заканчивается Германия. Вот и важное сообщение. Очень скоро я поеду в Германию. Опять. И на этот раз дольше, чем на две недели. Вы все узнаете позже из блога, который я буду выпускать здесь, на Nikkei TV, вместо каких-то либо других проектов. То есть вся деятельность, кроме каких-то блогов, замораживается. Но помимо блогов, я хочу еще выпускать какие-то видео по вашим заявкам. Например, интервью с рандомными немцами на улице. Или какие-нибудь истории о том, что я увидел в Германии, то, что меня удивило. Или, возможно, вам хочется что-то посмотреть от моей перспективы. В этот раз у меня есть уже экшн-камера, есть крепление на голову. На грудь и на все возможные места, таким образом вы можете запечатлеть все уголки Германии с разных сторон. Так что, если вы хотите увидеть что-то интересное для себя, напишите об этом в комментариях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Вы меня можете найти в любой социальной сети, которая существует, кроме вейба. А нет, я там тоже есть. Офигеть! Что ж, на этой печальной ноте я заканчиваю. Едем на Это был последний выпуск. Не забудьте подписаться на Nikkei TV здесь, на Ютубе, а также ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, дизлайк, если оно вам не понравилось. И напишите в комментариях, что же все-таки мне еще поделать в Германии. Спасибо за просмотр. С вами был я, Никита Карамов. Увидимся когда-нибудь.